Рассмотрены итоги деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей участия. Показатели рентабельности многих объектов госсобственности остаются низкими. Создано открытое акционерное общество «Национальная управляющая компания» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Президент принял министра финансов страны Бактыгуль Джиенбаеву. Рассмотрены вопросы поступления налоговых доходов, исполнения расходной части республиканского бюджета, повышения эффективности расходования бюджетных ресурсов страны и финансового обеспечения судебно-правовой реформы. Глава Минфина представила информацию о текущей ситуации в области управления государственными финансами. Она отметила, что отставаний по защищенным статьям не имеется. Своевременно финансируются проекты по реализации судебно-правовой реформы и цифровизации страны. Выделены финансовые средства для строительства и ремонта трех километров дорог в каждом районном центре республики. Кроме того, министр проинформировала, что в течение года планируется повысить заработный плат учителям средних школ. В то же время, как она отметила, наблюдается отставание по налоговым и таможенным сборам в республиканский бюджет. Сорунбай Джинбеков подчеркнул, что эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами должно стать одной из основ для обеспечения устойчивого роста экономики страны. Глава государства акцентировал внимание на необходимости своевременного и скорейшего выделения финансовых средств государственной ипотечной компании с тем, чтобы она смогла возобновить выдачу ипотечных кредитов для населения. Он также подчеркнул необходимость принятия соответствующих мер, по итогам первого полугодия в отношении тех госорганов, которые не исполняют план по сборам в бюджет. 24 июня состоится первое заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства. В ходе заседания запланировано обсуждение текущего состояния промышленности, в частности, перерабатывающей отрасли и легкой промышленности, существующие проблемные вопросы и перспективы развития. Отметим, председательствует в Комитете глава государства. Какая работа была проделана госструктурами совместно с бизнес-сообществом и что будет предложено в ходе заседания, выясняла Айтол Кунсулпуева.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 Отметим, что реализация данных проектов будет осуществлена в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с ОСО «Агропромышленный центр торгово-производственной логистики РУИ». О строительстве агропромышленного комплекса подробнее о том, насколько важно открытие подобного комплекса для нашей страны, узнавала наш корреспондент Айзада Мактабек-Кызы.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 будет создан аналогичный комплекс. Каждый из них будет обеспечивать работой до 100 человек местного населения. Там будет построен современнейший торговый центр и будут построены несколько пищевых перерабатывающих предприятий. На основании выданных заключений лабораторий, которые будут находиться на этом парке, продукция будет направлена на экспорт Китайской Народной Республики. Есть очень перспективы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 Премьер-министр провел совещание, на котором были рассмотрены итоги деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей участия за 2018 год и 5 месяцев текущего года. В ходе совещания было отмечено, что показатели рентабельности многих объектов государственной собственности остаются низкими, а суммы чистой прибыли снижаются. Это касается таких компаний, как акционерные общества Альфа-Телеком, ТНК «Достан», Фонд развития предпринимательства, Нарынгэс, наймангас и ряд других. План расходов таких компаний, как Бишкек, машиностроительный завод и гарантийный фонд увеличился на более чем 206 и 162 соответственно. Мухаммед Калай Балгазиев подчеркнул, что повышение рентабельности объектов государственной собственности один из приоритетов работы правительства. К сожалению, на сегодняшний день ситуация с управлением государственной собственностью не отвечает интересам экономики страны. Из 106 государственных предприятий 51 остается нерентабельным. Из 52 акционерных обществ 22 компании не приносят прибыль. Это говорит о том, что в целом по Почти половина из них не работают. Мы должны рассмотреть деятельность каждого объекта. Все государственные предприятия, которые не приносят пользу бюджету экономики, нужно развивать в рамках государственно-частного партнерства. Только так можно добиться того, что убыточные предприятия начнут получать прибыль. К сожалению, сейчас ни один из руководителей госпредприятий не берется за выработку конкретных мер развития и не поднимает инициатив. В этой связи премьер-министр поручил Министерству экономики и Фонду по управлению государственным имуществом в месячный срок подготовить перечень объектов государственной собственности, которые будут переданы в доверительное управление с разработкой соответствующих механизмов. Этот механизм позволит привлечь в руководство государственными компаниями настоящих профессионалов. Внедрение принципа аутсорсинга создаст возможности для эффективного использования ресурсов частного сектора в интересах экономики. Хочу подчеркнуть, что это не означает, что эти объекты будут отданы в частные руки. Проблемы с нехваткой профессиональных кадров, недостаток финансирования, низкий уровень корпоративного управления и накопившиеся проблемы с принятием решений в сфере управления государственной собственностью все еще остаются нерешенными. Это говорит о необходимости кардинальных реформ. Создано открытое акционерное общество Национальная управляющая компания. Соответствующее решение подписал премьер-министр. Данное решение принято в целях совершенствования системы управления государственным имуществом. Открытое акционерное общество Национальная управляющая компания создается со стопроцентным участием государства в уставном капитале в порядке установленном законодательством. Уставный капитал Национальной управляющей компании определен в размере 10 миллионов сомов, разделенных на 100 тысяч простых именных акций. Номинальной стоимостью 100 сомов одна акция. Фонду по управлению государственным имуществом поручено выступить учредителем открытого акционерного общества национальной управляющей компании и произвести ее государственную регистрацию в органах юстиции. Премьер-министр провел заседание Совета правительства по фискальной инвестиционной политике. В рамках встречи была заслушана информация о планируемых проектах государственных инвестиций, а также о ходе реализации проектов по строительству инфраструктурных объектов. Как отметил премьер, итоги последних лет характеризуются значительным отставанием реализации проектов государственных инвестиций от запланированных объемов. Это говорит о низкой эффективности работы ответственных министерств и ведомств по достижению поставленных задач. Премьер напомнил о персональной ответственности и руководителей ЗАГС качественную и своевременную реализацию поставленных задач. Глава правительства поручил соответствующим госорганам усилить и взять на особый контроль работу в рамках реализации государственных инвестиций. По итогам заседания Совет правительства по фискальной и инвестиционной политике одобрил три проекта государственных инвестиций. Это проект по внедрению сельхозтехники для укрепления сельскохозяйственного сектора, финансируемый Корейским фондом сотрудничества и экономического развития на сумму 12 миллионов долларов США. Проект поддержка местных сообществ «Касса 1000 финансов» финансируемый Всемирным банком и многосторонним донорским целевым фондом на сумму 11 миллионов долларов, и проекта развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области на сумму более 32 миллионов долларов США, финансируемый Азиатским банком развития и Кыргызской республикой. В здании Дома правительства состоялось открытие обновленной общественной приемной премьер-министра. Активную помощь в обновлении оказало представительство Европейского союза в Кыргызской республике, при содействии которого разработан проект содействия укреплению верховенства права в Кыргызстане». Вторая фаза. В целях реализации указа президента по развитию регионов и цифровизации страны введен в действие обновленный электронный портал www.katar.kg, который послужит повышению возможностей для граждан, жителей регионов республики по обращению в госорганы. Тем самым ответы на получаемые запросы будут обрабатываться оперативнее и появится возможность отслеживать ход исполнения их обращений. Сегодня у нас открылась новая, обновленная, модернизированная общественная приемная премьер-министра. В это общественное приемной э, граждане могут получить большой спектр услуг. Э, их обращения, которые будут моментально регистрироваться, э, моментально передаваться в работу, получать э, сведения о местонахождении, на, стадии, на какой стадии рассмотрения их обращения. Здесь гражданин получит возможность, находясь в селе, в регионе, получать доступ к обращениям в государственные органы посредством мобильного интернета. Также все действия, которые будут происходить по его обращению, он может отслеживать на своем мобильном телефоне. В столице состоялся бизнес-форум по развитию Тонского района и Сакульской области для предпринимателей, руководителей предприятий и организаций регионов, а также тех, кто только планирует открыть свое дело. Гости форума узнали больше о способах поддержки малого и среднего бизнеса, а также направлениях предпринимательской деятельности, развивающихся в этом районе. Подробнее в материале Кубата Кубанчбекулу. Если каждый предприниматель возьмет в руки свое село или район, то регионы будут развиваться быстрее. К такому общему знаменателю пришли участники бизнес-форума по развитию Тонского района. На диалоговой площадке они представили свои проекты в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей и энергетической отраслей. Мы предлагаем в этом в сегодняшнем форуме, что э, у нас есть гранит, камень э, для, э, имеется запас, пятилетний запас э, и предлагаем еще. Для производства завода, кирпичного завода имеется еще карьер. Это При Советском Союзе она работала, я осталась, сейчас на не работает. Этот карьер предлагаем. Карьер тоже находится в муниципальной собственности. И Для капельного орошения, капельной системы, капельной системы капельного можно посадить в многолетних насаждений. 50 гектаров имеется.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 Стоит отметить, что половину представителей бизнеса в Бишкеке составляют выходцы из Исыкульской области. Есть такие предприниматели, которые смогли основать своеобразную бизнес империю. Один за другим возводятся торговые точки, развлекательные центры места отдыха. Гульзада Чубакова, Кубат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 Сегодня в Первомайском районном суде Бишкек очередной судебный процесс по делу комиссии НДС не состоялся. В связи с отсутствием адвоката, председательствующий судья Эмиль Каипов перенес заседание на 24 июня. Напомним, в 2018 году сотрудники ГКНБ в рамках спецоперации выявили поддельные документы и печать иностранных лжефирм. Причиненный ущерб государству составил более 600 миллионов сомов. В качестве обвиняемых по делу проходит 13 человек. Среди них 6 представителей ГНС, три сотрудника таможенной службы, а также частные лица. Всем предъявлено обвинение о чиновникам, злоупотреблении должностным положением. Сегодня в Ленинском районном суде Бишкека продолжился процесс по уголовному делу в отношении экс-мэров столицы Кубаначбека Кулматова и Албека Ибраимова. В ходе заседания адвокатам были заявлены ходатайства в интересах обвиняемых, которые были оставлены судом без удовлетворения. Напомним, ущерб государству по уголовным делам, по которым проходит Кулматов, оценивается в 94 миллиона 884 тысячи сомов. Ибраимова же обвиняют в растрате средств ТНК «Достан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков. Также председательствующим было озвучено письмо СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики о переводе обвиняемых в СИЗО номер один. Вопрос остался открытым до следующего судебного заседания. Следующее судебное заседание назначено на 24 июня к 9 часам. Сегодня в Бишкекском городском суде в рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению Калиева, Кадырбаева, Бримкулова состоялось заседание по, по, по поводу апелляционной жалобы на приговор суда первой инстанции. Также в ходе процесса были допрошены представители потерпевшей стороны. Следующее судебное заседание состоится 25 июня текущего года. Сегодня, 21 июня, в Бишкекском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению Калиева Кадрбаева Бримкулу по апелляционной жалобе на приговор Первомайского районного суда города Бишкека 19 апреля. Сегодня в ходе судебного заседания также продолжился допрос потерпевшей стороны. Следующий судебный процесс отложен на 25 июня 2019 года. Сотрудники государственной налоговой службы на Кыргызско-Казахстанской границе Челдовар Автодорожный выявили 5 машин, завозящих в страну дыни с общим количеством 8 тонн 6 центнеров без соответствующих документов. По данным ГНС в автомашине другого импортера обнаружено несоответствующее фактически везенного, везенного сорта муки с данными сопроводительной накладной, где указано, что возится 45 тонн муки первого сорта, тогда как при осмотре выявлено наличие муки высшего сорта. Нарушения были выявлены сотрудниками государственной налоговой службы службы, задействованными в работе временного пункта транспортного контроля и учета товаров близ КПП Чалдовар-Автодорожный, расположенного на Кыргызско-Казахстанском участке государственной границы. Материалы по каждым фактам нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБ для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству. В период с 3 по 29 июня текущего года на базе учебного центра МВД проводятся учебно-методические сборы специалистов инженерных подразделений внутренних войск. На сборах курсантами отрабатываются меры безопасности при обращении со взрывчатыми веществами, обезвреживание взрывоопасных предметов, а также приобретение теоретических и практических знаний по взрывному делу. В ходе практических занятий личным составом была проведена зачистка территории от взрывоопасных предметов, которые в случае обнаружения уничтожают. На месте. Цель нашей учебно-методической сбора, цель нашей обучить личный состав практически в выполнении задач именно по обнаружению взрывными предметами с различными различными снарядами различным снарядами и уничтожения уничтожение взрывных предметов на месте. Государственную службу исполнения наказаний оснастили новейшей технической базой в рамках исполнения закона о пробации. 30 компьютеров в виде гранта были выделены со стороны программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. По словам председателя ГСИ Мелиса Турганбаева, в новых компьютерах заложены необходимые программы для повышения квалификации сотрудников органов пробации. Мы с ними сотрудничаем давно. И на сегодняшний день... Они очень много помогают в наших, в наших учреждениях, в целом в системе ГСИ. Вот На сегодня вот в рамках судебной реформы с 1 января вступила сила в рамках исполнения закона пробации. Вот сегодня вот они 30 компьютеров с, программным, с программой вместе вот нам грант основе нам передали. Вот уже на протяжении многих лет мы сотрудничаем с ГСИН. Данные технические оборудования были выделены в рамках года развития регионов. Также мы всячески готовы поддержать и поддерживаем институт пробации, которые помогают осужденным реабилитироваться с помощью профессиональных психологов и социологов и снова начать вести законопослушный образ жизни.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 Подробно на эту тему мы решили поговорить с заместителем министра образования и науки Кыргызской республики Чусубековой Надирой. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Позвольте воспользоваться случаем и поздравить всех сегодняшних девятиклассников с окончанием девятилетнего образования. Министерство образования и науки запретило собирать деньги на проведение выпускных вечеров. В мае был приказ. Какие меры предусмотрены в случае нарушения? Мы запретили ненужные вот эти сборы денег для того, чтобы дети, родители и педагоги могли подумать о самом главном. Вот позади такой большой период жизни, заверши, закончили школу, в какой вуз пойти. Если вы продолжи, решили продолжить обучение дальше, то уже просто принять решение последний раз усвесить все за и против и принять правильное такое решение. Сколько выпускников заканчивают школы в этом году? Сегодня по всем регионам, во всех школах были вручены свидетельства об окончании основного общего образования. В этом году у нас около 96 тысяч детей закончили 9 классы и около 62 тысяч детей у нас закончили 11 классы. Какие направления при получении специальности для абитуриентов являются приоритетными? Какие приоритетные специальности, вот наиболее приоритетные специальности, это, естественно, горнодобывающая промышленность, это, естественно, IT-технологии, это, естественно, туризм, отрасль обслуживающий отрасль и строительство само собой, естественно. Но мне хотелось бы особо подчеркнуть о том, что в этом году в Кыргызской Республике ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, и Министерством образования и науки Кыргызской Республики разработана концепция, программа и план, план реализации инклюзивного образования. И поэтому нам очень нужны будут специалисты, спи, э, следующие специалисты. Это психологи, логопеды. А, то, почему? Потому что в каждой школе будут открыты вот такие штатные единицы. Поэтому если вы до сих пор еще не приняли решение, то мне очень хотелось бы, чтобы вы выбрали именно э, педагогическое направление, а из педагогических направлений, плюс еще обязательно подумали о профессии психолога, логопеда и всех вот этих узких специальностей в этом направлении. Благодарим, что вы ответили на наши вопросы, а мы продолжаем выпуск. Человеческие ресурсы и хорошие кадры являются одним из основных факторов, которые играют главную роль в развитии государства. На сегодняшний день Кыргызстан заключил множество различных межведомственных и межправительственных соглашений о сотрудничестве со странами ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых и Республика Индия. На сегодняшний день вопросы сотрудничества в сфере образования между Индией и Кыргызстаном занимают не последнее место. Во время официального визита премьер-министра Нарендры моде также были подписаны отдельные соглашения по совместной работе в данном направлении. Подробнее смотрите в следующем материале. В рамках официального визита премьер-министра Индии на Моди, который состоялся 14 июня, между Кыргызским национальным аграрным университетом имени Скрябина и Университетом садоводства и лесного хозяйства Пармар Индии был заключен меморандум о взаимопонимании. И Кыргызстан, и Индия придают приоритетное значение развитию аграрного сектора. Поэтому не прочь поделиться знаниями в секторе садоводства и лесоводства. Целью этого меморандума является обмен опытами, обмен студентами, обмен обмен преподавателями и обмен опытами в области садоводства и лесоводства. Это питомник Национального аграрного университета, который занимает почти один гектар. Здесь проводятся занятия для студентов. Будущие агрономы изучают практический процесс, начиная от посадки семян и заканчивая сбором урожая. Теперь же в учебном заведении стремятся научиться проводить исследования растений на молекулярном уровне. В рамках меморандума предусмотрен обмен опытом как для студентов, так и для профессоров. Вот этот опыт мы должны перенять со стороны Индии. Я думаю, мы можем в этом плане отправить наших профессоров, состав аспирантов, соискателей, чтобы научиться, как делать исследования на молекулярном уровне. С нового учебного года мы будем работать в этом направлении усиленно. Ну, работаем сейчас, план составляем. С нового учебного года возобновить свою работу и Индийско-Кыргызский центр информационных технологий. Сейчас в учебных кабинетах пусто, но это только на время каникул. Центр успешно функционирует на базе КГУста имени Исанова уже 12 лет. Примечательно, что заработал он тоже в день Бишкекского саммита ШОС, но только в 2007 году. В этом центре можно обучиться по всем направлениям IT-технологий. На сегодня уже 1210 специалистов повысили в этом центре свою квалификацию. У нас появилась возможность не только получить на тот момент самое современное оборудование, причем оборудование было только Хьюлет пахардское по возможности представлено здесь, и помимо этого наши специалисты, более 35 человек, прошли подготовку в Дели и Бангалори и смогли эти новые технологии, Применить не только в курсах подготовки здесь, в индийско харском центре информационных технологий, но и на занятиях у себя. Чтобы открыть данный центр, правительство Индии выделило более 500 тысяч долларов грантовых средств. Было закуплено новое компьютерное оборудование. Группа преподавателей кго перед началом занятий в центре прошли стажировку в Индии. И не только. Благодаря сотрудничеству с индийской стороной были открыты новые направления подготовки к в технологической сфере. В частности, одно из них – это была программная инженерия. Мы базовый курс по Кыргызстану, мы открыли, разработали этот стандарт, и кроме того, еще одна фундаментальная информатика тоже была этот, мы, базовый, как раз для этих целей была создана. На сегодняшний день, по данным Министерства образования и науки, в Кыргызстане обучается почти 9 тысяч студентов из Индии. Из них около 2 тысяч индийских граждан осваивают будущую профессию в Ворсском государственном университете. Но это только начало плодотворного сотрудничества, ведь после официального визита Кыргызстан и Индия договорились совместно реализовать и другие крупные проекты государственного уровня. Тимур Тимиргалеев, Мадина Низамова, ЧНГ Стоктор Бекулу, ЛТР, Бишкек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До свидания.